жизни весело шагать и чтоб усталости не знать в 55 И с грустью не смотреть назад День наступивший смаковать в 55 Мечту свою не упускать и волю радости давать в пятьдесят. В местах прекрасных побывать жизнь новизною наполнять в 55 со вкусом жить не унывать, Своим примером вдохновлять в пятьдесят пять. И пусть лучится счастьем взгляд, Любовью будет мир объят в пятьдесят пять. Душа цветет, как вешний сад, И наполняет благодать в пятьдесят С юбилеем! С днем рождения!